скучаю. Я правда скучаю. Лучше вовремя это признать. Города, как рубашки меняю. Только нужно мне сердце менять. скитаемся одиноко Маршрутом земной оси. И улыбки твоей слишком много, чтобы еще о любви попросить. Я скучаю. Я правда скучаю. Память прочную, как алмаз, Глубоко под водой скрываю. Океаны, что делят нас. И когда сквозь бескрайние бури Накрывает тоска с головой, На восходе палящего солнца Не мерещится образ твой.